Ну, вот так ротенько, минут на сорок. Да? Да. И начнем да, мы с того народа, у которого мы с Валерой прожили большую часть своей сознательной жизни. Вы знаете? Че? Вам литовский, нет? Нет, нет. Нет, Не армянский, только латышский. Правильно. Классно, спасибо. Узнались, было. Спасибо. Народ. Спросите дядю Муню, спросите тетю Цилю, куда с привоза подбежала весь народ, и последний объяснив идиот, а они будут спеть на парах семь сорок. А вот без следующего народа... Ну, ну, никак, не Очень хочется так браться. Да Но они получаются... его тоже И любит. Еще, ничего, ничего, любит, а нас ничего жалко. В заповедном лесу я встречал парадок, Уплывающий да. Продолжение Дымки, дымки, дымки, дымки дает Провожающий народ да, да, Все да, да, да, да, да, да, да, народ собрал. По бассейну сын и он идет. О бары, сытые жели мары и гори. Пора ходить, куда ид ⁇ т когда я узнал, что ты тоже будешь на этом фарфоне. Я сразу пошел в трюм, открыл нахрен всякий мусор. Потом я сиганул за борт, и Сашин в Марсель. И только твой женион, богачивающийся в мутных бодоксин, и говорил нам о том лете, когда мы были счастливы, уманы. Музуки, в музуке, в ладью китала, волосы лосок. Сейчас грех, айо. Каждый раз помню а Заплывай, заплывай, заплывай баратон. Уплывает, уплывает, уплывает пароход, Ну и пусть себе плывет, жилье взяка, запах <плывает> дети разных народов, натиганики близких плыв, В эти грозные воды, пароход наш единственный. В разных землях и странах, На морях, океанах, каждый, кто поезда не вместе эти слова.